Всем привет! Сказанное в данном ролике является либо фантазией автора, либо его личными суждениями. Автор ни к чему не призывает и никого не оскорбляет. Я нашла очень интересный источник, такие не всегда встретишь на первых даже страницах поиска. Хочу зачитать некоторые фрагменты электродинамика о механизме солнечно-земных связей. Видите авторов? В первой части статьи автор упоминает о том, что установлены солнечно-земные связи, влияющие на погоду, но их механизм непонятен. Очень много явлений, которые установлены, есть корреляция, есть совпадение, но непонятный механизм. Каким образом солнечная активность влияет на погоду и землетрясение, почему литосферные плиты глубиной 150 метров производят землетрясение у самой поверхности, самые разрушительные можно найти, которые имеют глубину до трех километров, между тремя десятью километрами, между тем литосферная плита составляет от 100 до 150 километров. Автор задается вопросом о э, длительности суток. Сутки у нас неравномерные, мы это знаем. Но что на них влияет? И даже гравитационными теориями планет, движение планет не объяснить очень многих явлений. В связи с этим родилась, и родилась не только что, э, теория электромагнитных связей э, между Землей и Солнцем и другими объектами. То есть существует у Земли ядро, оно электрически заряжено, существует ионосфера, и скорость вращения физической коры неравномерна по отношению к ионосфере. Существует электричество, вызываемое связью с Солнцем, и таким образом вспышки на Солнце, его активность напрямую влияют на ионосферу. Для подтверждения версии был построен прибор, физический прибор, который можно руками потрогать между двумя электродами шар. Действительно начал вращаться. Чем и было подтверждено, что действительно вращение Земли происходит не потому, что она катится по инерции. Как мы думали раньше, мячик побежал, покатился. Если бы не трение, то он бы Продолжал бы вращаться и не останавливался бы никогда. Лишь только трение его останавливает. Так мы думали раньше. Эта же теория указывает на взаимосвязь электрических процессов с вращением Земли. Исходя из нее, получается следующая вещь. Я находила 364 в одном клипе. Знаете, канал смотрит клипы и ничего не воспринимайте. серьезно, я фантазирую. 364, и мне пришла мысль, была ли годовая цикличность такой же, как сегодня, когда-то тогда. Если сегодня 365, и каждый четвертый год высокосный, а вдруг Земля вращалась медленнее. Но исходя из текущей теории, где... Имеется в виду не инерция, а электрические процессы. Мы делаем вывод, что скорость вращения Земли – это настолько точный процесс, что он зависит от параметров Солнца, Земли, ионосферы, ядра. И только если какой-то из этих параметров будет другим, я не знаю, какой, при, дальность от Солнца, допустим, только если так, то тогда... Э Получится другой годовой цикл. А возможно и само положение планет может быть только таким. Сейчас я уже допридумала. Автор статьи не выходит за рамки именно системы Земля-Солнца в, в этом рассуждении. Он не рассматривает, допустим, Марс. Схема экспериментальной модели Земля и сфера. Не знаю, можно ли хочу зачитать некоторые фрагменты. В этой связи рассмотрим, например, землетрясение – наиболее неожиданное и сложное природное явление. Ежедневно на планете происходят тысячи землетрясений разной интенсивности. Существуют различные варианты прогноза – землетрясений, которые разрабатываются десятки лет. Несмотря на это, точность прогноза землетрясений приравнивается к нулю. К нулю. Общепринятое мнение, подавляющее число землетрясений относится к тектоническим движениям плит или смещения по разломам. При этом большинство землетрясений возникает в результате внезапных перемещений горных масс по нарушениям в земной коре, либо в мантии. Внезапных, то есть если бы перемещение шло на глубину 150 метров плиты, то оно не могло бы быть внезапным или таким непредсказуемым для ученых. Перемещения вызываются огромными напряжениями. Почему всегда происходят внезапные перемещения? Никто ответа дать не может. Литосфера, литосферные плиты простираются на глубину 100-150 километров. На основе каталога землетрясений за 55 лет, составленном Карниковым, подавляющее число землетрясений мелкофокусные. Глубина очага до 10 километров до 10 а сама плита от 100 до 150 для земли в целом далее говорится что ташкентское землетрясение было очень разрушительным но дошло до глубины всего 3000 метров 3 километра то есть в 30 в 50 раз меньше глубина землетрясения чем самой летосферной плиты если действительно мы говорим о плавающих плитах, которые плывут, двигаются по мантии, то почему так? А вот сейчас важно. Вместе с тем, по данным многочисленных публикаций, при землетрясениях регулярно отмечается появление электрических эффектов. Перед землетрясением светится люминофор. Искрят провода, выходят из строя электрические сооружения. Добавим к этому еще, что животные реагируют на землетрясение. Это уже общеизвестно. Сгорают кабеля. Зачастую сильному сотрясению предшествуют подземные глухие раскаты, продолжающиеся десятки секунд, напоминающие раскаты грома. Вот если кто-то услышит гром, пора выбегать. Свечение неба. Смена полярности электрического поля, приземной, приземной атмосферы. О существовании подземной молнии, по мнению геохимиков, свидетельствует непрерывное поступление озона из недр. Интересно, а за какое время до? А то, может, по уровню озона можно было бы и предсказывать. А этот ионизированный газ, как известно, создается при электрических разрядах. Эти идеи существуют давно, они приходили ученым еще в XVIII и в XIX веках, и, возможно, у землетрясений электрическая природа на самом деле. Далее описывается сложный процесс, как воздействует солнце на ионосферу, ионосфера заряжает землю, и как оно происходит дальше, и гроза является как раз признаком переизбытка этой энергии, это говоря коротко, сам процесс, это его надо еще вычислять, рисовать, я тут сама пока что гуманитарный читатель, если бы кто-то объяснил получше, можно было бы подробнее. Подробнее что-то понимать. Есть основания полагать, что вулканические процессы обусловлены также электрической энергией. В настоящее время достаточно хорошо изучены процессы, происходящие после образования магмы. Как и было отмечено выше, график активности вулканических процессов, так же, как и землетрясений, совпадает с графиком солнечной активности и скоростью вращения Земли. Скорость вращения – это все один процесс, который мог бы э, объяснить плавление магмы. В период предшествующей извержению отмечаются подземные толчки, которые можно отнести к электрическим разрядам. Все это говорит о том, что причиной образования магмы также является подземный электрический заряд. Сходный механизм возбуждения процессов подтверждается, например, тем, что в Исландии 75% сильных землетрясений сопровождаются сильными извержениями вулканов. А я так по-детски думала, что это просто трещина. Нам же рисовали это в учебниках. Трещина в земной коре, она же плавает на магме, и магма выплывает. Складчатое строение пород, то есть нерав... неравномерность высоты грунта, служит конденсаторами, в, могут... в которых могут накапливаться заряды огромных значений. Отсюда посмотрите на картинку землетрясения за последние 20 лет, всего лишь 20 лет, и тут только землетрясения с амплитудой выше 5 баллов. Как же их много, и они рисуют абсолютно четкую картинку. Они идут по разломам. Еще одно, грозовые тучи. Разность потенциалов между землей и грозовой тучей перед ударом может составлять 100 миллионов а иногда и миллиард вольт. Потенциал грозовой тучи при наличии обсуждаемого механизма следует рассматривать как следствие электрической индукции. В данном случае не грузы заряжают землю, как многие утверждают, а наоборот электрические. Заряды, скопившиеся во внутренних слоях геосферы, индуцируют грозовое электричество. Ага. То есть даже это можно предсказать, получается. Энергия электрических полей влияет на процессы испарения влаги. Например, над западными регионами Кении 210 дней в году гремят грозы, а в Америке с регулярным временным и территориальным постоянством накатываются ураганы-торнадо. Причину надо искать в особенностях электрического строения Земли в данном регионе. Ионосфера – это любопытная дата. Ионосфера вращается относительно земной коры неравномерно. Она совершает полный оборот за 2000 лет. И 2000 лет – война. Война без особых причин. Эта дата обусловлена буквально процессами в Земле. Статья попыталась быть максимально популярной. Я уже не буду перечитывать остальной механизм. Добавлю лишь одно. Мы, конечно, фантазеры, я фантазерка. Тут вспоминается астрология, влияние, может ли астрология влиять на, на наши события. Надо понимать, что каждая наша живая клетка вообще на планете – это электроприбор. Наука, которая называется химией, по сути, это наука об электричестве. Электромагнитные процессы происходят везде. Это просто химические связи. Далее автор еще объясняет некоторые необъяснимые явления, связанные со скважинами, с искусственными скважинами и предлагает способ изучения, но его способ изучения, в нем есть каверзный момент. Автор предлагает бурить следующие скважины для исследований, а это как минимум дорого. То есть его теория пока что не может достоверно подтвердиться без очень дорогостоящих вложений. По его мнению, изучение электрических процессов Везде должно ухватить всю планету для полной объективности. Если он, прав, если он прав, то искусственные механизмы порождения вот этих процессов, они действительно возможны, более чем наверняка они есть. Все-таки текущие землетрясения идут вот четко по рисунку, который виден на карте. Ну и заключение. Познав закономерности преобразования солнечной энергии, особенности электрического строения Земли, процессов накопления энергии и трансформации электрического поля, уже на первом этапе исследования человеку откроется новый экологически чистый и источник энергии. Будущие энергетики геоэлектричества. Хочу напомнить, любая версия, вот когда она начинает нравиться, она начинает недоказуемо везде подтверждаться. Кто-то под, э, поверил в круглую Землю, кому-то понравилась плоская, кто-то верит в ячейки, то есть вообще не верит в космос. Такая особенностью восприятия. И обязательно, обязательно помнить об этом каждому человеку. Мне нравится теория космоса и круглой Земли, лично мне. И вот эта версия, она может иметь место, да, у нас все вокруг нас это электричество, она может иметь место, вопрос в таком ли масштабе, и объяснит ли она те вещи, те моменты климата, которые выглядят все-таки искусственными, или имеют другой механизм. Но из-за того, что Каждый из, нас, каждый из нас является электроприбором. Из-за этого учитывать эту теорию, держать его в памяти, я считаю, стоит. Это интересно. Пишите комментарии, ставьте лайк. До новых встреч!